Летом 2000, 2012 года на Кубани произошло самое разрушительное наводнение в городе Крымске. В результате беспрецедентных ливней поднялся уровень воды в реке, и в городе Крымске произошло наводнение, которое унесло более 170 человеческих жизней и привело к разрушению большого количества жилых домов, то есть большое количество пострадавших было. Хотелось бы сказать, что уже по результатам международной группы ученых, которые исследовали данное явление, они пришли к выводу, что данные ливни были спровоцированы глобальным изменением климата. Температура воды Черного моря поднялась, высоко И поэтому испарение с поверхности Черного моря превысило 300%, то есть в три раза больше допустимого для данного периода. Водяные пары, которые сконденсировались, конденсировались, они выпали, и в районе города Крымска количество осадков превысило допустимый в 100 раз. Вот. И в результате этого вода поднялась, и, казалось бы, на предгорьях Кавказского хребта произошло такое сильнейшее наводнение, которое привело к таким плачевным событиям. Водитель одного из большегрузных автомобилей, который шел по дороге, отвлекся на какое-то мгновение для того, чтобы включить, подключить сотовый телефон. И вдруг он увидел стену воды, которая идет на него. Мы машину, Представьте, мы, машина весила десятки тонн, ее как щепку бросило. На... и размолотило, в общем. Короче, он разбил стекло монтировкой и сумел выплыть, каким-то образом зацепившись за ветку дерева. То есть остался же в машинах, там груда металлолома осталась. То есть это говорит силе стихии, которая была. Одновременно с Крымском прошли наводнения и в Еленджике, и в Новороссийске тоже человеческие жертвы. Люди не были предупреждены заранее, а предупреждались уже непосредственно перед наступлением такой трагедии, ночью. Многие не отреагировали на это, многие не слышали, и поэтому это привело к большому количеству человеческих жертв. Но обращает внимание то, что на следующий же день в город Крымск Приехали первые волонтеры, то есть те люди, которые по зову сердца из других районов края приехали для помощи пострадавшим. Люди без всякого напоминания или просьбы от кого бы это ни было скупали продукты по всему краю, скупали воду, привозили все необходимое для пострадавших. Вот были организованы пункты приема гуманитарной помощи. И это работало. Мой сын тоже принимал участие в ликвидации последствий, потому что, можете себе представить, какое количество домашних животных было, погибло в этой катастрофе, сколько тысяч тонн грязи заполнили улицы, дома, дворы. Не только воинские части были сюда стянуты для этой цели, милиция, МЧС... Но также и люди по зову своего сердца организовали значит, частное предприятие, направляли свою технику для того, чтобы разобрать развалины, очистить дороги, улицы, произвести захоронение. Все это, все это делали люди. Были проведены споры средств, сборы гуманитарной помощи. То есть люди пытались мире сдавали все необходимое там, что необходимо значит, сами сами отвозили без, без напоминаний без каких-то просьб сами везли туда волонтеры там были там, десятки тысяч людей которые приезжали и занимались ликвидацией последствий то есть всем миром ликвидировали такое грозное последствие этого грозного явления Строительная организация, которая обладала, у которой было много техники, строительной техники, там землеройные машины, там, экскаваторы, грейдеры, там, они в срочном порядке сняли, остановили свои работы по строительству домов, там, объектов и все свои силы и средства направили на ликвидацию последствий. То есть люди не смотрели на то, что несут значительные убытки в плане своего личного частного бизнеса а занимались ликвидацией последствий. И люди находились там ровно столько времени, сколько это было необходимо для ликвидации последствий. То есть, когда им сказали, что все, ребята, вы здесь больше не нужны, они оттуда уехали. Представьте себе, какая организация должна быть организована работа. Это же поехали, допустим, несколько десятков человек с техникой. Это доставка техники в этот, на эти объекты. Далее, значит, это размещение своих сотрудников, это надо их накормить. Необходимо, значит, обеспечить им достойный отдых, даже после, после такой работы. А работать приходилось им чуть ли не 24 часа в сутки. То есть многие. И, в частности, даже в том случае, что они работали в андесанитарных условиях, необходимо было организовать и вакцинацию их, вот, и масса других мероприятий. И таких случаев было очень много. Значит. Ну, допустим, можно другой такой частный случай, когда Русская Православная Церковь собрала значит, свои пожертвования, свои несколько десятков, сотен тонн продовольствия всего, значит, они туда привезли и распределяли среди пострадавших. Местные священники помогали людям, людям абсолютно бесплатно, там, помогали при захоронении жертв, помогали при, э, при ликвидации последствий. То есть это такие вот моменты, которые говорят о объединении людей перед лицом стихии, перед лицом такого вызова, который бросишь обществу. То есть всегда мы думаем, забываем о том, что, э, казалось бы, каждый смотрит только в свою сторону. Да? своя семья там, и все остальное, но когда появляется общая боль, общая какая-то утрата или какой-то вызов природа делает, или природа, или что-то еще, то люди объединяются. Даже неизвестно, ну, никто не анализировал, допустим, такой момент. Почему люди но, вот Люди умеют страдать друг другу. И это еще не все потеряно в этом виде. Люди помогают друг другу. И я привел этот пример Такое, потому что это было наиболее показательно вот, в том, на тот момент. Вот, ну, это был реальный случай, когда люди всем миром э, объединились и смогли ликвидировать последствия страшного стихийного бедствия. Ну, можете себе представить, что город стоит на равнине, и вдруг вот такая волна идет, которая с -с слезала, стерла. Ну, я не, не помню статистики всей там, которая была. Я по памяти вам сейчас рассказываю, фактических материалов, значит, у меня нет четких данных. Поэтому, Но в принципе, то, что у меня возникло в памяти, я вспомнил. То, что мои друзья, допустим, как они собирали эти средства, как у нас в городе, просто скупили магазины «Ашан», «Лента», там, Магнит, то есть все, все туда вытащили, выкупили и все вывезли в этот город. Это факт, который был. У нас было таких явлений, когда люди спасались на крыше, и дома-то разваливались, и соседи друг другу помогали. Не только сами спасались, но и спасались друг друга. Был накоплен такой опыт ликвидации и предупреждения, Потом, потому что в этом же году были еще... Такие же наводнения вот на территории Краснодарского края, на побережье. Но ну, там уже и администрация, и МЧС. И все сработали очень хорошо. То есть заранее были предупреждены все, когда появилась угроза наводнения. То есть люди были предупреждены. Из всех низинных зон людей были вывезены. Вот. И также очень быстро среагировали на ликвидацию последствий, вот поэтому тут же еще можно сказать и о том, что люди учатся на, на своих ошибках. Мы же как, жареный петух не клюнет, этом, другой, наверное, ром не грянет, мушек не перекрестится, можно сказать, более так, литературная пословица. Но принцип какой, значит, это действительно так. И люди не верят, живя в, в определенном спокойном месте, спокойной обстановке, они не верят, что может произойти что-либо. И потом, население ведь мало информируется. Вот, даже вот доклад, который был выпущен, значит, я лично давал многим читать его. Но многие просто посмотрели на него и отложили в сторону, потому что ну, не хотят читать. А знаете, как, как позиция Страуса. Вот не знаю, и мне живется легче. Но когда ну, есть такая же еще пословица, "Предупрежден, значит, вооружен. Значит, если бы люди задумались над тем, что может произойти, и что это реально, и прониклись с тем моментом, что это действительно реально, что уже отступать дальше некуда, и не то, что отступать даже, надо не обменяться, надо каким-то образом готовиться к этому, но не с точки зрения материальной, хотя бы с точки зрения духовной. То есть и культурное, даже можно так сказать, что люди должны больше уделять внимание друг другу, должны быть человеческие взаимоотношения, и они должны проявляться не только в экстремальный период, но и повседневно. А когда, знаете, как подвиг? Подвиг совершается один раз. Вот. И это в данный момент это максимальное напряжение всех человеческих сил. А вот есть такая еще поговорка, значит, подвиг — это не тогда, когда ты совершил какое-то действие и получил награду, а поддых это когда ты прожил всю жизнь хорошим человеком. Вот это вот реальность того, что реальность нашего мира, что вот тяжело прожить жизнь, оставаясь все время хорошим человеком, хотя это надо сделать. Как сказал Игорь Михайлович Данилов, Именно люди своим выбором, и как раз своим выбором, кому служить — дьяволу или Богу — они приближают или отдаляют конец света. От людей зависит многое. Некоторые люди сомневаются в конце света, но на сегодняшний день может сомневаться разве что глупец или тот, кто не видит, что происходит за окном. С позиции тех знаний, которые нам пришли из книг Анастасии Новых, приходишь к осмыслению того, что сейчас необходимо объединение людей. Объединение на духовных принципах. на с позиции тех знаний, которые нам стали известны, люди должны жить по-людски, изучать те, то, что им дано, и жить, начинать по-новому. То, что касается единения нашего. Вот для этого сейчас масса информации. Вот. Она выкладывается на сайте АЛЛАТРА ТВ. Вот. На других сайтах, книгах есть. Масса передач, масса литературы. Бери только, работай над собой. Читай. Ну, у каждого свой выбор.